всем привет ребят с вами антон сегодня у нас очередная подборка на целых 20 минут и сегодня я вам покажу самые необычные и крутые средства передвижения от которых вы просто офигеете это я обещаю также ребят обязательно досмотрите видео до конца в конце у нас конкурс на 1000 рублей немного но любой из вас сможет забрать ее а также, ребят, ставьте этому ролику большой палец вверх и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Теперь скорее бегите за чем-нибудь вкусненьким, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. И первым же топовым великом в нашем выпуске станет такая вот максимально необычная и интересная модель. Отличить ее от дефолтной, думаю, труда не составит ни для кого.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 Это компактный и к тому же складной внедорожный самокат, изготовленный на базе двух гусеничных траков. Он отлично идет по снегу, камням, жидкой грязи, песку, а также забирается на преграды и даже справляется с прыжками с трамплина. Оборудован четырехтактным двигателем внутреннего сгорания с воздушным охлаждением. Вы не поверите, но самокат развивает скорость до 40 км в час. Есть у него один существенный недостаток – на нем невозможно развернуться. Задний ход тоже отсутствует. Для управления используется площадка, на которой стоит водитель. По своему принципу это чем-то напоминает скейтборд. Имеется функция ускорения. Торможение осуществляется с помощью двойного гидравлического дискового тормоза, который управляется рычагом. Ну а это вообще выходит за все границы соображения. Танки – самые грозные и опасные машины, которые только может себе представить мирный человек, правильно? И нормальный житель будет избегать любого контакта с ними, за исключением той же экскурсии в музее. Однако автор следующего видео другого мнения, он находит танки крайне интересными и был бы не против кататься на них в реальной жизни. Но так как реальный танк очень дорогой, он соорудил что-то наподобие его из подручных материалов, нацепил пушку сверху, которая, как я надеюсь, декоративная, сделал гусеничный ход и просто чуть модернизировал свою старую реношку. Ну а что из этого получилось, вы и сами видите. Как точно назвать следующий транспорт, я, честно говоря, даже не знаю. Это какой-то болото-снеговездеход, который впечатляет не только своим... <coughs>, необычным внешним видом, но и результатами. В принципе, многое говорит принцип разработчиков, которым они руководствовались, когда создавали это чудо света. Максимальная проходимость и надежность, простота конструкции, а также ремонт на пригодность в полевых условиях. Что ж, у них отлично получилось реализовать все вышеперечисленное в данной модели. Кузов машины выполнен из алюминия. Легкий металл позволяет снизить общий вес и сместить центр тяжести. Ее оцинкованная рама не подвержена коррозии, а проходимости и мощности лучше меня вам скажет ролик, поэтому вы все видите. Оказывается, мини-машинки могут быть не только красивыми, но и полезными. Хотя кто об этом вообще парится, когда видит какую-нибудь балдежную тачку?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 вот у вас хоть раз в жизни была мысль стать на некоторое время этим самым дроном и увидеть все своими глазами, а не через экран? Нет? И очень жаль. Вы только посмотрите, как круто все могло бы быть. Это дрон-гигант, на котором для полноты эффекта можно передвигаться самому, будто на вертолете или проплане. Очень необычное средство передвижения. Я бы даже, хоть и через страх, но обязательно прокатился на таком. Вот что только не придумают любители экстрима и отдыха на природе. На этот раз мне под руку попался вот такой вот интересный транспорт, который представляет собой что-то похожее на джип. Однако назвать его так просто, язык лично у меня не поворачивается. Все дело в том... В том... В общем, сейчас увидите. В том, что он, блин, такой вот маленький, даже смешной какой-то отчасти. Зато, как я вижу, по кочкам и ямкам он запросто проезжает. Тут, скажем, спасибо его здоровым колесам и мощнейшей амортизации. Не знаю, насколько практично и удобно кататься на этом изобретении, но то, что оно необычное и прикольное, бесспорно. Я бы, честно говоря, даже захотел разок на таком прокатиться. Испытать новые эмоции. Полицейские среди нас есть? Если да, то, похоже, я нашел тачку, которую вы бы сильно себе хотели.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 Все-таки настоящих воров ловить еще есть кому. А на этой машинке можно просто почилить под солнышком, насладиться прелестью Кабрика. Помните цирковые выступления, где люди катались на одном колесе? Что-то похожее можно наблюдать и в современных транспортных средствах, типа гироскутера, где тоже человек передвигается на одном электроколесе. Так вот, если что, ребята из этого видео зашли еще дальше. Они решили не ездить на колесе, а передвигаться прямо в нем – Точно не помню, но вроде я где-то даже видел похожий концепт. То ли в играх, то ли на картинках в интернете, не помню. Однако теперь я наблюдаю за этим вживую и понимаю, что мечты сбываются. Насколько это удобно, непонятно. По крайней мере чувак не мог поставить ноги вовнутрь, или пока для них нет места, или просто он слишком высокий, фиг знает. Но это крутое колесо мне показалось довольно шустрым и стильным. Вполне вероятно, что оно еще и маневренное. В общем, техно будущее жди нас, мы идем.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 в общем, идеальный игрушечный автобус. Срочно дайте мне пушку-увеличивалку, я должен кое-что сделать. Фух, сейчас будет трудно. Представьте себе мотоцикл. Теперь попробуйте представить большое колесо размером с человека. Сделали? А теперь соедините это воедино. Если вы все правильно сделали, то у вас получится такой вот необычный транспорт. Это громадное колесо, на котором можно кататься. Я, честно, понятия не имею, как все это дело работает, но смотрится завораживающе и интересно. Мне кажется, на таком колесе трудновато удерживать равновесие, особенно гоняя на больших скоростях. А в остальном все очень даже удобно. Есть сидушка, просторно, да и все, в принципе, как у мотика. Интересно, а резину здесь менять надо? Если предыдущие модели все же оставались привычными для нас самокатами, то это ну просто выходит за все границы. Дело в том, что лично мне она сразу напомнила один из мотоциклов фильма «Трон». Кто шарит, тот поймет. Такая тоненькая рама и в то же время широченные крутые колеса. Обалдеть можно. Это SSR Motorsports Siv 800. Модель, которая имеет жизненный цикл приблизительно 5 лет и одного заряда, который хватает на 40 миль. Из-за подобных колес на ней безумно удобно ездить по любым городским, да и не только дорогам. Вы практически не будете ощущать никаких кочек или камней с иными неровностями. Просто едете себе по делам и кайфуете от начала до самого конца, попутно ощущая себя героем какого-то фильма или же игры.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 Продуманный красивый салон, вот эти вот карбоновые зеркала заднего вида и тому подобное. К чему не прикоснись, все очень красивое и приятное на ощупь. Дети точно оценят. Если вы проводите много времени за компом, то родители или другие близкие люди вам определенно могли говорить. «Вот бы круто было, если бы ты еще и передвигаться мог на своем стуле, да? Мог бы ездить на кухню, кататься по делам и прям буквально не слезать со своего места». Так вот, походу герой следующего видео спешит их обрадовать. Он придумал именно такую штуку. Она представляет собой кресло, которое установлено на две гусеницы. Вовнутрь поместили мотор, и все это хорошенько соединили. В результате у ребят вышло опупеть какое шустрое кресло, которое к тому же может быть и удобным. По-моему, прикольно.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 Модель старенькой ретро-машины я не помню, но вот что точно у меня никогда не выйдет из памяти, так это Ламборгини. Одно название уже говорит о характере и манере поведения тачки. Сперва я подумал, что автор идеи сделает неплохую копию, которую просто можно будет вам показать и ничего более. Но вы только зацените, что у него получилось. Я такого, честно говоря, вообще не ожидал. Это деревянная ламба с ошеломительной подсветкой, достаточно просторным для игрушки салоном и потрясным внешним видом человек соблел все пропорции машины и создал не побоюсь этого слова настоящее искусство за которым можно наблюдать вечно интересно а во сколько коллекционеры оценили бы эту тачку может пока у меня нет настоящей ламбы я бы довольствовался такой меня всегда поражали японцы своими разработками вот например летающий электромобиль skydrive да-да, несмотря на то, что это больше походит на квадрокоптер переросток, разработчики называют свой транспорт именно электрическим автомобилем. Такое необычное средство передвижения использует электроэнергию для вертикального зависания, взлета и посадки. Создатели SkyDrive утверждают, что это самый маленький ивитол в мире, что, кстати, вполне может быть правдой. Места в нем очень мало, поместится один лишь пилот. Так что покатать кого-нибудь не получится. Предполагается, что SkyDrive будет использоваться как индивидуальный транспорт в современном городе. Кроме того, он позволит решить проблему с постоянными пробками, и по прогнозам произойдет это в ближайшем будущем. Габариты модели составляют 2 метра в высоту, 4 метра в ширину и 4 метра в длину. Соответственно, для приземления и взлета ему достаточно площади, которую занимают два припаркованных автомобиля. В движение электромобиль приводится с помощью восьми винтов. При этом каждый отдельный винт располагает собственным электродвигателем для большей надежности и стабильности. А эта модель другой, известной во всем мире марки. Правда, она не настолько популярна. Ведь у людей банально нет такого количества денег. Но не суть. Это McLaren R1, английский суперкар с гибридным двигателем. Автор тюнинга взял за основу стандартный Макларен желтого цвета, добавил в него настоящую неоновую подсветку, красивые голографические наклейки и все различные надписи, модные блестящие диски и, конечно же, улучшенный спойлер. Не знаю, для чего конкретно был придуман этот проект, но будь я его владельцем, я бы только и делал, что гонялся с другими игрушками и ощущал себя королем трассы.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 В модели 308 были использованы стилистические элементы этих автомобилей, чтобы дистанцироваться от угловатой GT4 2 плюс Купе имело плавные изгибы и агрессивные линии. Оно стало одним из самых узнаваемых и знаковых автомобилей, произведенных Ferrari. Каждый родитель мечтает, чтобы его дитё помогало с выполнением домашних дел. Ведь, как ни странно, это сильно сближает. Но у современных детей попросту нет времени. То нужно затащить Азерот, то сразить короля Лича, то прокачать Перса. То затащить команде клач, то похукать на пудже, В общем, дело не в проворот, сами понимаете. Но кажется, у меня возникла идея. Кто откажется покататься на бульдозере? Поправочка, детском бульдозере. И еще одна поправочка. Чтобы на нем прокатиться, нужно поработать ножками. А вообще машина классная. Отличный способ совместить приятное с полезным. Ого-го, вот это я понимаю, гироскутер. Только кто на нем кататься будет? Великан? потому что колеса у него просто огроменные. Знаете, мне и до этого казалось, что у тире самобалансирующегося скутера стрёмные колеса. То ли я уже слишком старый, то ли все эти современные средства передвижения для нового поколения, а мы, старички, этого не понимаем. Фиг его. В любом случае, после такого размерчика обычный гироскутер мне кажется не таким уже пугающим. Хотя, признаться, катаюсь я на нем хуже моей бабушки. Одному из ребят так захотелось воплотить в жизнь свою любимую модель машины, что ему не помешало даже практически полное отсутствие новых деталей. Все, что он использовал для создания этого доджа, это уже использованные механизмы, которые он сам же и разобрал. В итоге им удалось создать такого красавчика. Чтобы вы понимали, парнишка решил даже не перекрашивать машину, а оставить такой вот ржавой.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 Скажите, вы тоже согласны с тем, что корабли – это что-то дорогое, что-то такое, что мало кто себе может позволить? Так вот в реальной взрослой жизни оно так и есть. Но благо это не распространяется на жизнь детей. У них будь то машинки, будь то корабли – все можно устроить. Так на этом видео обычный малыш хвастается своей крутецкой машиной, на которой он перевозит кораблик. Потом выгружает его в воду, залезает туда и идет управлять им при помощи цифрового пультика разрабатывалось такое судно для рыбной ловли и скажу вам так если бы меня приучали к ловле рыбы таким образом я бы по-любому стал рыбаком ну и напоследок народ я покажу вам ту самую машину которая является настоящей капсулой времени купив ее в двухтысячных бережном использовании она выглядит не хуже многих современных по-любому кто-то из зрителей отгадал ту самую машину о которой идет речь это хаммер